Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад. И сегодня мы продолжаем проходить метро 233 Redux. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает. А, с... а те, кто не кушает, взять что-нибудь покушать вкусненькое. А мы продолжаем. Да. да. В прошлой серии мы остановились вот в баре. Да. Нас облагодарили патронами там. Ну, да, вот так вот. Мы там завалили мутантов. Там кого-то убили. О. Ты Артем? Да, а ты тебя школьник. один человек. Да-да, вот я знаю, не да. Я. Мне пульку, я тебя к нему отведу. Ничего ну, я давать не буду. Ну как, хочешь, ищи сам тогда. Ну и ладно. Дяденька плохой, дяденька жилой. Ты что, будет собой всю игру так говорить, там да? Ну будет игру, так говорить, и да? Ну ладно. А. Ну тут я сохранил свои монеточки вот он ну зато сэкономил, да да. да да да артем да да да сам говорит, садись, я меня не могу даже сесть. Зовут, угу. Меня зовут Бурбон, и Слушай, я знаю, да. Пацанчик. Слушай, пацанчик, есть дельсия на Сухаревской, а рёбанная рёбанная станция закрыта. Станция закрыта. Но у меня так просто не закрыт. Меня так просто Но. не а, а, Короче, у меня проходит. есть один проход. Короче, Местные боятся его использовать, называют их проклятым. Но, Но я, я слышал, что это вся муть в туннель, тебя не действует, да? тебе проклятые ни по чем. Короче, помоги мне добраться до А тебе калаш за это. хочу. О, давай, калаш. Помоги мне добраться до сухары. Сказать, а я тебе коллаж. Окей, пошли. Договорились? Да-да-да, ну, пошли. пошли. А это а тебе аванс. На дорожку отоварится. О, давай. Ну ч? Да нечего сидеть в этом навозе. В шей кормить можно и в более гламурных местах. Да. О, давай. А мы тут еще где-то есть, валяются. Тут везде патроны, я серьезно говорю. Они тебе хотят, мы это вот тут. О, я же Везде патроны, серьезно. раскидывают пизде, блин. Просто ищи и все. И там не только патроны, там еще и монеты, Которые, ну как, что Ч ⁇ пошли, давай, бурбон. Быстрее. Опаздываем. Вот, еще патрон. А я говорю, везде, на каждом углу. Вот, сейфы, да? сейф откроем сейчас. О, еще патрончик афиген Эй, ты где-то. понял. Здесь. Давай быстрее, я знаю дорогу лучше, чем ты. Централ, О, начинается. Же, вроде бы же он еще не пил. А? На, на, на, на, на. Мертвый, так. Живет В смысле не мог пройти? Э, пропустите. Он еще он такой медленный, что вообще впереди него могу идти без проблем. Да давай я пройду, тебе помогу. Вот, вот так вот, оба Давай быстрее, все нормально. О, все, сейчас <кхе -кхе -кхе> вместе начнется Заброшенные туннели – самая лесная характеристика, которой можно было дать Бурбону. Подозрительный тип идти с ним вместе в заброшенный туннели глупо. Говорил я себе, то, что мне мне оставалось. Другого пути цыричка не было. Ну да, в принципе. Либо там сидеть тупо и все, как и все. Это тебе не на да, не буду кататься так. Ну конечно. Точно а, ну, да. точки идет радиоактивный. Давай быстрее. <звук> Пошел нафиг. Мушек тебя немножко съели, да? Э, а у тебя ничего нету что ли? Да, блин. Ого, нормально. О, патрончики, патрончики. Ну да, супер. Тут, конечно, никто ничего не выбирался походу. Так кто тут дверь открывается? Ну да, страшненько. Хоррор уже какой-то. Стомпишь что ли есть? Блин, тут путей много. Куда идти, мужик? Ч ты тут застрял? А, тут два пути, да. И куда? Нам скорее всего прямо, да? Охо вот. не, ну можно было, конечно, пойти, но я не хочу что-то. не нравится какое-то что-то за страшное место такое э, я не могу пробраться Ты что такой жирный не могу я пропрыгнуть а ну да потому что, ну, что реально жирный немножко я уже как-то испугался что его нету ну, здорово мужики что-то валяемся да отдыхаем и он живой вроде бы еще. вот дерьмо это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских. А Ганза Ну реально, он с только с что вышел, Как будто тут недавно а, шел. А, выдаст... это давно, а это уже там походу. А Ключи! Такой. Ну, типа тревоги. Ключи, чего? Ну, типа Ключи чего? Может быть, тут что-то открыть может Смотри, не Я уже задел, панк. Да. под ноги смотри, любой А, растяжки типа, да? Ну, может, может, согласен. Я, я, я могу, в принципе. Опа. Опачки. А это у нас растяжечка. Ха -ха. Железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Кто-то есть? а я. О, перепрыгнул нормально. нету растяжечки больше никто больше тут не сдохнет а так у меня лишь ключ есть Ой, я же говорил нет у меня же ключ был В смысле от чего и понял да они тут баррикад настроили но чистая революция ну нет, да а что ты хочешь ты конечно давай обезвредить постовых Врагу не а в смысле я попал в него? А я, я его что то убил. Что происходит? Отдай патрон На нафиг нет, заброша надо, короче. Нет, можно с пистолетом. Хедшот, да. Убью. На нафиг. На. Мы еще до рынка должны дойти, вообще-то. На. Я попал тебя, не надо мне тут. Выпендр ⁇ я попал. Нет, я ему в руку пропал. Попал. Вот, все, теперь тут, тут всё. О, прямо все, убил последний Все, есть кто-то еще? Есть, конечно же есть. Куда же они денутся еще? На нафиг Вы Понял. Со трубы, со всех сторон фигарит. Брупон, давай что-то делай. Я в руку ему попал. В смысле, это что за фигня? По типа, руки это не читается, да что ли? прям голову. А что за фигня? Давайте. Влазь, вот, хедшот. Хедшот, Нормально. Так, патроны вроде забрал. Не без меня патроны не забирай пока. ⁇ -мо ⁇ тут капец, сколько тут. ⁇ -мо ⁇ у них противогази еще сидели. Зачем? Же нет радиации вроде бы. Ну ладно. Так. отдай патрончики. Так, вроде бы всех, да, завалил? И больше никого нету уже. И патронов тоже нет чуть все вроде бы везде патрон забрал. Да сколько там еще у него? Я же вроде бы уже его обчистил. -мо, сколько тут людей, да? Так. Там кто-то есть, я знаю. В смысле? В смысле патронов нету? Там еще один. Дай хоч ему Все. Ай! Ай! В смысле его не убил что ли? Все убил, ж... Он уже ай уже все. А, его уже в бетоне похоронили, ну ладно. А, там их два было, я думал там один. Не так удивлять, ч его уже убили же. Ладно, патрончика больше стало. Так, красяшки нет, ничего нет, нормально. Ну кто-то есть там. стрёмное место, подсачок, вот тепла Ути вот а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не впади в дай. Сюда. Э, отдай. Дай аптечку. Ну ладно. А, у меня вроде бы заполнено до да? Погас надеть зачем нормально пока он не будет задыхаться я не буду его тратить а не он уже задыхает. Окей. не он ну, тут ну, там монстр да сейчас будет да надевай надевай ну давайте вылезайте гребаные папа пришел папа пришел ну, реально папа пришел он они вылезли но это не те это они? ⁇ -мо ⁇ я не думал, они маленькие. Они ж, они ж маленькие, были, казаться. Ч ⁇ не бессмертные, что ли? ⁇ -мо ⁇ Я в него попал два раза. Пацаны... Какой пацаны я тут один вообще-то? Мы двоем тут как-то. Какие пацаны? убил нормально что ты паникуешь какие-то четыре дебила напали подумаешь он еще потивахался один ох ты фига себе не нифига. нифига внезапно просто нападают Блин. офигеть можно так аптечку а как а ладно аптечку рано. не знаю то что они сзади нападают на уже крысы реально какие-то уже Крысят даже тут уже все. Ой, то да. да, вы что, издеваетесь, что ли? Да и вроде бы же никого нету. Идем, давай. А, нет, есть. Меня... А что на меня-то сразу все? Ну, ладно, давай, на меня. Да, давай, да, давай, на меня. Я помню, как еще в Мафии 2 да, кто-то говорил. Давай, давай, на меня. Нет нифига, только да как так-то, а? Мужик, у тебя хотя бы что-то есть. покажу О, спасибо. О, нормально, прям тут нормально. Ну, я, правда, придавило, да? Ну, конечно, все обрушилось на него и все. Листок, походу. А пошли, давай, вниз нам надо, да? Получается, там же разрушено. Давай, быстрее смотрит нет там никого вообще внизу мы идем как -то. они сейчас внизу нападут нафиг вылезут из этого болото радиоактивного давай пошли все, о не все не ну теперь не можно не идти не ну не конечно не сейчас нападут и пять не конечно не не ништяк не ну вот ему нравится что нападают монстр не, не знаю не ему как поезд не -не -не. мужик не я я подумал нафиг не это надо я еще хочу ш... все убил все все ничуть так быстро я думал они сейчас меня начнут фигарить я сдохну нафиг сразу эй понял Ой. Ты где-то? Ой, сейчас упадешь, и упадешь. Нормально. Красавчик. все упадет. все упал. ⁇ -мо ⁇ Красиво. Смотрите, как красиво. А, прям Но меня. Качели, плохо душу. Нормально, да. Неплохие качели. Мне нравится А, да? Уже спу, А, да? ⁇ -мо ⁇ меня даже патрун уже нельзя взять. Ладно, будем на это и тратить. С этим учеликом мы вернемся когда-то. Да нет, я не буду это делать. О, что еще взял? Что это? Нет, это не аптечка, это что-то другое. Патроны и там еще какая-то фигня одна. А ничего нету, да? Тоннеля, мать. И такая красивая рядом. Наверное, туда. мы уже не узнаем и больше. Да вниз пошли, что Давай эту фигню опускай. А, блин, он опять дебилы, да? Где они побывали? а да ну нафиг, я лучше туда пойду. Да, такой тебе сейчас. А, да идите нафиг все! Помогай, быстрее Да блин, я же говорил, что плохая идея. Ну ладно, сейчас челику тут блин. Да где он? Он тут валялся? А, все, мы походу не пойдем. Он где-то вообще фигня где был. А, все. Там же эти качели, да, были? Ч пыло, я уже забыл, блин. Походу так, качели. Мы больше то не вернемся. Я забыл про них. Ну, ладно думаешь там 3-2 патрона было так куда он ушел без меня ты ч офигел что ли видал бросил пацана теперь я сам должен идти туда давай хорошо что я дорогу уже запомнил я не играл но вот так ну, вот принципе там же туннели не было 10 штук в принципе, там ничего сложного не было. О, вот это радиоактивно, да? Фигня. А, а это кладбище? Да, я нашел. Патрон дофига у них. Смотри, сколько патронов уходят. О, понятно опять. А как я здесь оказался? Здорово, мужики. Че колесо у нас опять, что ли? Ты чё, ад, что ли? Убирай. Ч ⁇ происходит? Мужик, что происходит вообще? не такая фигня была же. Так быстрее надо фигарить отсюда. Вот. Сейчас радиация меня поглотит нафиг и все, она будет. Давай, открывайся, Артем. Артем, у меня что-то сердце ноет. Стремное это место. Помнишь нашу голову Да, помню. Наверное. <связать> ну, нет. Давай, давай! Хорошая решеточка. Ай, ты, милая, моя красивая. Я вернусь и покрашу. Очень Терево хорошая кусочка. решеточка. Смажим мою девочку. Врата открываются. Ага, блин. <связать> я слышу Зов, а, зов <связать> Нет, нет нет нет, нет, <связать> не хочу, <связать> нет, нет, нет, я не хочу, я не хочу. Давай помогай. Давай помогай мне. Он сейчас сдохнет здесь, влево от него Давай быстрее, давай. О, здорово. Давай помогай мне. Спасибо, помог. ему помогают. Что? Что это за хрень со мной было Артем, ты слышал это? Да. Капец полный. Ну, не, иди. я туда не пойду, нам не туда пойду. А Владимирского централа. Но страшно. Ба вообще капец. Че? Тут монстры опять? Не, я лучше пистол возьму. Может я чуть не сдох, если этого стрелять. Это капец, конечно. Да шины отбрасывают нафиг. О, давай, мы же второго. Че тебя руки оторвали опять, а? Да? Ну бывает. Ну чуть-чуть, ну руку оторвали, ничего страшного. Давай быстрее что-то идешь, не получится. Тут метро еще идет, не, не, я не хочу. Нет. Давай его подождем, пускай скажет куда идти. Там мужик, не, я туда не пойду, я серьезно говорю, не пойду я вниз. Да, там мужик с ножом валяется, но я туда не пойду. Не надо, мне нож не, не будет. Э -э -э. А ч ⁇ мы на рынок пришли, все? Ну так серию назовем, наверное. Пришли на рынок. Так, давай. Пошли, давай. Пойдем на рынок и все, наверное, серию на этом закончим. Так, длинная уже. Вот ага. Главное, раскрывай, папочки. Давай, папочка, все сейчас сдохнет. Да, да. Давайте, нападайте, мне пофиг уже. Где они? Где? Вот где они сейчас поглазят? С воды вот я это нейротоксичное? С канализация сюда? Ай, мы же и же у нас есть оружие, в принципе, чем мы померять померать Реально? А они за могут куда куда угодно Что? Кого? Себя спасать? Какие полтрупы? Это мы вообще-то или кто? Вы хотите сказать, что я полтруп, да? Ну, и пил, конечно. А, так с пистолета еще лучше чем через Дарбаша. Все, взял, задавалил, он даже не может прийти. Если в же был со шести этими штучками, то он есть, наверное. О, завалил. Хедшот. Может, хедшот там просто? А ч на меня-то всё?! это? Какие маслины, вы что, дебилы что ли? Э, ты ч? Сзади нападает сюда. Да по моему их перебор да? ё это по моему это уже перебор немножко их тут не должно столько быть я серьезно говорю офигеть ты чуть не сдох сколько их тут вообще их тут штук 10 напал вы 50 что издеваетесь что ли я такого не готовился их тут не должно столько быть много по сути наверное хрена себе а я перебор я тебя упью нафиг ничего не сдох, а какая встреча ага. вот, вот хрень. хрень мы вляпались, мы пацанчик. вляпались как, пацанчик какая встреча лыжи какая встреча не а лыжи мыли. какие лыжи мыли? Слушали? слушали музыки не накрывайте на стол серебро к нам бурбон гости пожалуй это обычный чел какой-то даже я не знаю его. а чё тут рельсы когда-то туда были да? хуже да уже их не будет никогда реально тут кажутся рельсы блин. уверен ты мы это все ну, что ну я уверен тоже да блин ну ладно нельзя, нельзя. ладно открывайте ворота где музыки а никого нету в смысле <связывая> а, ни базар никогда прежде не видел такого базара на нее можно было купить вообще <плывая> все что угодно жаль Бурбон на денег солдатам ганзы и не захотел а <плывая> не хотел задерживаться ну ладно я сам себе куплю что хочу я вышел вообще. -то. хватит тем <плывая> светить этой фигней <плывая> я сейчас ослеплю э, ребята, а вот <плывая> Так, бацан, ты что пытаешься протащить на, на сей раз? И, и что, что с тобой, пацан? пацан? Я вообще-то Артем. В а может, Конечно, ну может. Пойдем Конечно, пойдем полутаем. А вы присматриваете за этим. Это, по-моему, братья. Серьезно, бурбон? Это еще один бурбон. Блин, сы какие-то. Эти тоже что-то похоже. что такое? Так, да без бурбона мне был сюда не за что. Забраться он, он везде, как дома, и с местным знаком. Правда, правда как и я подозревал у них бурбона какие-то старые отсчеты. Но он, похоже, не сумел с ними договориться. Впрочем, удивительно, ведь проспект мира принадлежит Ганзин, да? Торговому союзу станции кольцевой линии самому самому богатому из государств, метро. Гай, ганзейцы обеспечивали свое богатство торговли со всеми остальными государствами и вольными станциями. Больше всего ценит прибыль Бурбон, думаю, подводил их в прошлом, но теперь. А теперь что? Э. Следующая стан. Страница следующая. Ну, вот. Я стою, что такое, что орешь Маркет, а Маркет ничего себе. что то очень хреновый Маркет на, на пол звезды даже не тянет. Ну ладно что нормально. нормально эти двое эти могут двое приходить могут проходить. а да ну, пожалуй, а типа до нас нас этого я не нас мог мира. типа что-то я мог плохое сделать давай, давай, булками. или ты хочешь остаться с этими красавцами не не хочу не. Следи за вот именно вот именно согласен хотя впервые с ними захватдор по да, да вообще по огурцы у вас есть патроны какие У нас ни хрена нет, да, я тут понял. Всегда. Повезло, Может, да ладно, не хватит. Не дол не дол так Мы не должны не закупиться не на рынке и все, в принципе, серию заканчивать. Говорит Москва. Станция метро Проспект Мира. Говорит Москва. Это еще он, да, до сих пор говорит. Еще когда Сталин был, он до сих пор говорит еще. Ну ладно. А где патроны, о, патрончик. Блин. Забираться только для них. Ну ладно, -мо, это реально ры прям рынок? Одежда, товар, -мо. -мо, -мо. Не, неплохой рынок, я бы я бы. Был бы у нас такой в городе рынок. Нормальный рынок, мне нравится. Неплохой рынок для метро, О! О а, боеприпасы. Не, мне надо другой, мне пушку надо прокачать. О, опять эти списки. Я не слушать читать. Так, здорово. А, заметки? Нет, мне 215 этих штук. Ее. А, так давай эти. А, 50, 60? Ну, 60 хватит, наверное. 60 хватит, Дай в смысле руку? Да, а опять? Не пять рублей тебе не дам. На тюнинг. А давай тюнинг? Семьдесят пять. Что за тюнинг? Дуплет на тихарь. Я тебя берешь. Пользоваться да. просто. Берешь и стреляешь. Логично, в принципе, все. Да, вообще переши стреляю, все понятно. Сталки говорят, что он говорит. О. В на, на на максимум то вроде раз и все и все больше не смотришь а, а все да вот что ты чего можно найти интересно вот пару штучек хотя бы на 5 патронов хотя бы мне реально мне очень нужны патроны и вот эти вот конечно же противогаз халеб свинья и тут уголос свиньи ну, самый лучший конечно вариант можно было пайку реально купить на не неплохой маркерин да. так давайте здесь наверное остановимся да. Да. Да. ничего нет ну, я думаю, патрончики у кого-то есть. Да. Здорово. Я тут Ага. Ну, как тут и тут ты. Не Зашибись. Вы Нет, выдовикаться будем, кстати, в следующей серии. Все. Надеюсь, видео понравилось. Хотите продолжение третьей серии? Тогда ставьте лайки, подписывайтесь. Канал, комментируйте. Всем пока-пока.